Всем добрый день. Хочу вам представить нашего специалиста по банкротству юридических лиц. Добрый день. Меня зовут Виктория Габрилова. Мы э, занимаемся реализацией э, банкротных проектов э, для компаний. Основной задачей процедуры банкротства является не прекращение бизнеса, а его перезагрузка, переосмысление и сохранение максимально возможного количества ресурсов для дальнейшего развития. Поэтому нам нужно и важно понять и оценить пожелания заказчика и э, разработать для него максимально, э, максимально комфортную маршрутную карту на всем этапе от обращения до достижения э, желаемой цели э, с сопровождением судей и защитой от субсидиарной ответственности.